Друзья, всем привет! Мы находимся в Москве, практически в сердце города, рядом с Третьяковской галереей. Здесь у меня назначена встреча с автором бестселлера «Материнская любовь» Анатолием Некрасовым. Ему сегодня исполнился 71 год, и мы с вами сегодня проведем с ним весь день. Анатолий Александрович, здрасте! Поздравляю у вас с днем рождения! Желаю вам, чтобы вы были таким же молодым, активным, энергичным, как сейчас. Благодарю, Динара, как я вас люблю. Вы замечательная женщина. Спасибо большое. Каждая встреча просто супер. При такой жизни разве можно выглядеть? Ну, мне что нравится, Анатолий Александрович, 71 год исполнился. Посмотрите, какой он живой, бодрый, активный, энергичный. Скоро приедет в Казахстан. Ну да. Анатолий Александрович, для меня вообще большая честь, что вы сегодня свой день рождения проведете со мной. Вы знаете, сегодня вообще, и вообще несколько дней уже, я нахожусь в уединении. Mm -hmm. Я отключил телефон, и все. Я ни с кем не связываюсь. представляете, в свой день рождения я вот... Но почему-то я включил в тот момент, когда пришла смс-ка от тебя. Это вышел из уединения то есть я здесь ну как говорится вот в таком состоянии Слушайте, ну очень важно провести первые дни после дня рождения а, с самим собой да не только перед очень важно перед днем рождения вот сонастроиться с этим днем потому что это все-таки новый год по сути для человека это новый год и поэтому ну, как и любой Новый год, нужно начинать с подведения итогов, с наметки каких-то планов. И вот это вот нужно сделать. В этом году я это сделал особо, уединении. Никогда такого не делал, чтобы никого не было рядом. Вообще человек, мне кажется, должен э -э слышать себя, да? Почему человек начинает болеть? Потому что он же не слышит себя. Самый достоверный источник вот, понимания себя, мира ⁇ это тело. Тело. Не голова, не ум, не мысли какие-то приходят. Даже не чувства, а именно тело, ощутить тело. Это самый правдимый, правдимый источник. Тело живет здесь и сейчас. Голова там может вперед убежать, назад вспомнить. А тело здесь сейчас самое объективное, поэтому вот послушать тело. И вот я послушал тело и решил остановиться и отключиться от всего. У нас сегодня праздничный обед с именинником. Здесь праздничного только именинник. Самая еда Ну вы знаете, Я очень люблю русский борщ. Анатолий Александрович, я вас знаю уже больше года ни разу от вас ни в инстаграм ни по телефону не слышал о том чтобы вы жаловались на свое здоровье но почему пожилые люди так любят жаловаться на свое здоровье и ну там 80 процентов разговоров это о том как они болеют о всяких болячках и как правило это еще происходит за столом очень хорошо подмечено я только сейчас задумался об этом и сразу получил ответ Пожилым людям, вот, которые так э, ведут себя, им просто больше не о чем говорить. У них бедный кругозор, у них ограниченное сознание. Они живут в каком-то узком мирке, о они говорят только о телевизионных каких-то событиях, о каких-то страшилках оттуда и вот о своих болячках. Больше у них не о чем говорить это просто бедность сознания как детям и внукам перенастроить вот пожилых которые вечно жалуются на свое здоровье да может быть они и не болеют вовсе но вот как-то их знаете перенастроить на другую волну непростая задача то что работает принцип яйцо курица не учит. Попробую вот, дети попробуйте родителям что-то доказать они же опытные они же знающие они прожили жизнь но есть методы. Я сам это прошел со своей мамой достаточно глубоко. И когда она манипулировала вот тем, ой, вот я там умру, ты там Я говорю, мама, если ты выберешь умирать, поверь, я тебя похороню лучшим образом. Ты же знаешь, я к тебе очень уважительно отношусь, люблю. Я похороню тебя самым лучшим образом. Как ты можешь... Так маме тебе говорит, ну ты же сказал, если я умру, я говорю, ну если ты не хочешь умирать, я тебе помогу быть здоровой, я помогу тебе быть здоровой, вот давай делай то, то, то, то, то. Она когда поняла, что это э, не шутки, что это все очень серьезно, она стала ко мне прислушиваться, стала заниматься своим телом и так далее. И в 87 лет она делала 50 приседаний, обливалась холодной водой. То есть вы предлагаете поговорить со стариками об их смерти? А, вы знаете, в какой-то момент, может быть, стоит и так. вот так, Радикально. Да, так радикально. Хотите жить? Я все для вас сделаю. Хотите умирать? Ну что ж, я принимаю ваш выбор. Мне жалко, конечно, но ваш выбор, и я не могу против него ничего сказать. Однажды в интервью вы мне сказали, что когда родители часто обращаются к своим детям, им просто не хватает энергии, да? Но ведь мы, дети, хотим давать да, эту энергию, потому что мы молоды, мы полны этой энергии, и мы хотим делиться этой энергией. Вот как правильно это распределять? Отставляю еду. Вопросы все интереснее, интереснее. Знаете, вот я родитель. У меня семь детей. Вы знаете, за, и мне 70 лет. И за эти годы, вот, что у меня есть дети, я ни разу к детям не обращался серьезной, за серьезной помощью. Ни разу. То есть это вот реально. Они это подтвердят. То есть это зависит от родителей. То, что я рассчитываю на свои силы. И я знаю, что э, им, да, если у них много энергии, они готовы поделиться, им есть куда делиться, друг с другом, с организация своей жизни, своим детям и так далее. То есть у них много направлений, где они могут применить свои энергии. И мне не, желательно не оттягивать у них энергию. Наоборот, я должен жить так, чтобы они видели пример заботы о своем здоровье, о, о своей жизни, о счастлив... видели пример счастливой жизни. Вот для чего я нужен. Понимаете? Они просить у них помощи и не вызывать их желание мне помочь. Помогают тем, кто слаб, помогают тем, кто убогий, помогают тем, кто болеет немощным. А если я здоров, активен, счастливый? Какие вопросы? Мы сейчас с вами находимся в Старой Москве. Это как раз то, что называют сердцем Москвы. Не Красная площадь, не Кремль, Апофеоз, политика, а здесь а, именно народное какое-то вот уважение и любовь к этому месту. Здесь живут старые старинные москвичи. А, здесь Третьяковская галерея. То есть здесь место такое сакральное, прям реально считается это сердце Москвы. Знаете, вот я, я люблю Москву, потому что Москва она вот по темпераменту, по темпу вот по вибрациям я чувствую, что это мой город, потому что вот мне нравится такой ритм, да, такое у нас, знаете, сердцебиение одинаковое с Москвой. Неудивительно, не возможно, возможно, связь с Москвой гораздо глубже даже, может быть, историческая. Человек вот всегда ощущает там, где ему комфортно, это наверняка, ну, об этом можно говорить, кто верит, не верит, но он мог здесь жить. Когда -то. Когда а, их... то есть если место тебе что-то нравится да? То есть если ты его чувствуешь То есть я могла быть в прошлой жизни москвичкой А вы верите в это? В прошлой жизни? Да, верю а, не то... Просто не все верят, поэтому <кх> Я так Просто я чувствую, сказала. что это мой город Это наверняка так Потому что это Обязательно записывается И записывается <пирать> не только головы. В ваших каких-то там генах А записывается в пространстве Москвы того города, где вы жили. Uh -huh. И когда вы там э, приезжаете туда, это пространство среагирует на вас. То есть это... Но если, когда человек оставил зло, uh -huh. ему некомфортно в том городе. Он не хочет туда ехать. Uh -huh. И возникают даже серьезные проблемы. Я знал женщину, которая, например, в Таллин, ее как приедет, ее на скорую увозят. Uh -huh. Потому что она не могла там находиться. Потому что там она совершила очень большое зло когда-то в исторический. И вот мы, это реально, это мы раскопали, это убрали, теперь он спокойно ездит в этот город. Так что это серьезная тема, ощущения себя в каком-то пространстве. Это или задача, или твой подарок. Вот вы сюда приезжаете, у вас все получается классно. Не просто так. Москва радуется, Москва вам помогает, Москва открыта. Понимаете? То есть она мне подает знак, да? И не только знак, она помогает организовать все, связывает, упрощает все какие-то дела, задачи, задачи, да, задачи. да, да, да, да, да. Это вот как раз говорит о том, что вы с Москвой на «ты». Андрей Александрович, я в прошлом году перестала употреблять алкоголь. И у меня такое ощущение, что у меня интуиция начала лучше работать. Это может быть взаимосвязано? Напрямую, напрямую. Я не знаю, вы не, не проводили интервью с профессором, Джан, академиком Жаном Ждановым? Нет. Он, он вообще считает и правильно считает, что 100 грамм вина, вина, даже не крепкого напитка, это несколько дней ты отключаешься от высших вер, от слоев. Понимаете? А То если... есть ты вообще, получается, отключаешься, да? Да, отключаешься. То есть источник закрывается? Да, ты, вот, все, да, ты mm -hmm. на собственных внутренних ресурсах. Mm -hmm. Оттуда ты уже не имеешь связи. Нравится вам быть пенсионером? Оплачивайте, пожалуйста. Вы знаете, с, с, с пенсией у меня получилась интересная ситуация. Мне звонят под Новый год и говорят, почему? Почему вы не оформляете пенсию? Uh -huh. Я говорю, какую пенсию? Говорит, у вас уже полгода закончится. Как пенсия идет. А вы забыли. Но у меня вам то самое. Антон Александрович, почему важно помнить и знать свои корни? Это энергии. Это те энергии, которые энергия жизни, как у дерева. От корней. Попробуйте, избавьте дерево. И оно засохнет моментально. То же самое. И энергии нашей древности, нашей истории, они питают нас. Мы этого не замечаем, не думаем об этом, но это так. То есть важно знать историю своей страны. историю своего рода. Своего рода. Начинать с рода надо. Угу. Своих близких. Ну, дальше родители обычно, хотя бы несколько поколений. Это уже тебя укореняет. А потом, по мере того, как ты растешь, ты уже и окружающий мир начинаешь воспринимать более объемно и видишь какие-то исторические факты, явления, события. И все это напитывает тебя. А если человек не уделяет этому внимания, да, то есть не изучает свой род не знает вот у нас у казахов нам проще потому что мы знаем каждый казах знает свое щежере но даже среди казахов мало людей которые знают всю свою родологию родословную ну такие люди вы знаете есть вот в степи такое растение перекати поле то есть это в виде шара и с маленькими корешками вот он куда прикатился ветер прикатил если есть влага он там корешки пустил запитался ветер подул он покатился дальше вот это перекати поле называется mm -hmm. когда человек не знает то есть он не может вырасти в дерево он, он будет все время жизнь вот будет... такой вот такое перекати поле mm -hmm. хорошее слово а Хорошо. когда ты знаешь а, свою родологию, свою родословную, своих предков, ты знаешь, как они жили, чем они дышали, да, чем занимались, то есть ты укрепляешь себя. Конечно. И не просто укрепляешь, ты получаешь энергии на свою реализацию, на свое творчество, на свою жизнь. Энергии ты транслируешь через себя, энергии своим детям, внукам, то есть следующим поколением. Если ты этого не делаешь, ты перевешь эту связь и всех, все остальные... После тебя детей и внуков. К сожалению, Анатолий Александрович, не все вот приходят к вашему возрасту, да? Там, даже к 60 годам зрелыми есть, скажем, пожилые люди, но их сложно назвать мудрым человеком. Почему? Социум настроил на такую жизнь. Что, 80 лет уже все? Нет, Пора дед, готовиться? Да, даже не в этом. На такую жизнь, в процессе жизни человек заинтересовался только... С работой, только какими-то материальными благами. Общество было настроено на такое. Пятилетки в советское время, вот это все. То есть люди работали, работали, работали, и у них не было даже времени задуматься о своем состоянии, о своих каких-то высоких чувствах, о своей духовности. То есть этого ничего не было. И поэтому они подошли к пенсионному возрасту не готовы к нему, не готовы к этой мудрости. А в, в, во время пенсии это время мудрости. А с чего она возьмется, когда он всю жизнь только знал работу, дети, школу? Ну вот как эту мудрость развивать? Мы сейчас находимся с вами в Третьяковской галерее. И вот я, например, черт такой. У меня с детьми есть договоренность. Мы прилетаем там, в какую-нибудь страну, условно, в Россию. И сначала мы идем по их детским хотелкам, там парки, ну, да, аттракционы. Чтобы... А затем мы идем по музеям, по выставкам. То есть э, я понимаю, что культура сама себя не, ну, культура просто так не придет, я да, к ребенку. Вот это как раз позиция мудрого родителя. Но не все родители сейчас так. Сейчас многие родители с детьми не так поступают. Находят место, где их могут развлекать, сдают туда, а сами занимаются своими делами. Поэтому. В первую очередь, это от нас, родителей, зависит, как будут воспитываться дети. Как воспитать мудрость уже в пожилом возрасте? Это уже детям надо, помогать родителям ездить, смотреть, куда-то отправлять их, обязательно вдвоем, чтобы они... Укрепляли, да, да союз? Укрепляли угу. отношения. То есть сейчас много условий для того, чтобы помочь родителям стать современными. Это главная вообще задача детей. Главная задача, главная помощь родителям – это помочь им стать современными. Угу. А это значит войти в этот в современный социум, в современные информационные все средства, там телефоны, компьютеры, прочие, интернет. То есть они должны этим владеть, они должны этим интересоваться. Это окно в мир. Вот. Поэтому дети, от детей зависит. Андрей Александрович, насмотренность тоже очень важна. Вот я, например, понимаю, что я не могу родить какую-то классную идею без насмотренности. Вот я сейчас в Третьяковской галерее напитаюсь этим духом, да, что-то меня вдохновит, и я смогу создать новую коллекцию, новые интересное интервью. Вот почему важна насмотренность? А потому что вот, в частности, здесь... Здесь огромная концентрация творческой энергии. Ведь каждый художник, каждый скульптор, это столько вложил творческой энергии, все, каждое произведение звучит этой энергией. Даже не важно, что там изображено, а важно вот, все хорошо. что... Питать этот дух да, да? Вот это творческий. Вот, творчески, все. И поэтому отсюда выходишь ты на новом творческом подъеме. Поэтому так важно посещать вот такие вот места, где... Наполненный настоящим, глубинным творчеством. Есть творчество псевдотворчество, а вот здесь настоящее творчество. Искусство. искусство. Настоящее искусство. Когда, например, тот же Иванов, художник, одну картину писал жизнь. Всю жизнь, понимаете? И это же согласитесь, сколько он туда вложил. Да, полотно большое, но это же всю жизнь писать. Поэтому... За творчеством сюда стоит идти, за творческими энергиями. Не только за творческими, но еще и за, наверное, каким-то вдохновением. Да? Вот когда вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, что вы делаете? Наполненность возникает. Ты прикасаешься вот здесь вот тоже к корням. Потому что за каждой картиной, за каждым художником стоит какая-то глубина, какой-то исторический пласт, какие-то корни. Поэтому отсюда тоже наполнение происходит. Ваш любимый художник в Третьяковке? Ну, в Третьяковке, я не так не, не различаю, что в Третьяковке, кто любимый. Классический, наверное, если подходить, то мне Айвазовский очень нравится. Мне тоже Айвазовский очень нравится. Он такой космический, да? Да. У него не просто вода, не просто море. Там вода живая. Угу. Вода такая... Ну, действительно, она. Вот, вот от нее получаешь такое вдохновение, от воды от айвазовского от его моря, море и океанов. Здесь по Третьяковке можно гулять. Бесконечно, да. Вот здесь где-то сейчас будет Айвазовский, да? Здравствуйте, Айвазовский в этом зале? А, вот он. Вот он, Айвазовский. Спасибо. Слушайте, давайте здесь помедитируем. Шторм. Когда человек попадает в шторм в жизни в своей, но ну, наступает какой-то кризис, он должен этому радоваться? Здесь важно не испугаться, не запаниковать. Я бывал в настоящем шторме. Я э, на яхтах ходил. Э, у меня была яхта даже. <OULD> и однажды поплывал в таком шторме, двое суток, вот, ноги, как говорится. <marble> Поэтому я пережил это, шторм морской, но и если проводить аналогию, шторм жизни, он тоже мало чем отличается от этого. Но человек должен радоваться? Это высшая степень принятия того, что происходит, Радость. Как только Выше у вас степени. наступает кризис, нужно радоваться. Но Это высшая степень. Это надо к этому... Это да. такой high level. Да. да. Мало кто достигает такого состояния, которое в шторм радуется. Mm -hmm. Помните э, буря? Пусть грянет буря. Это, это, это про э, буревестника. Да, вот это, это слова как раз об этом. Вот это радость.